Да. Да. Выключаем камеру, мы ну, всех нахуй и нормально побездим, блядь. Я да, э, наш. А вы потом меня просто будете обеспечивать. И снова свидание. Дорогой подписчик, не перематывай, смотри всего от начала до конца. Трезвой сюда не порог, уже неугмутар. Переязате! Старый конь броды не испортит и пометил ее так, что туда никто не войдет. Свет! Камера! Иван! Поехали! Здравствуйте, уважаемые! Давненько, давненько не было Ивана, поэтому что, что, ну вот. Очередная серия. Очередная серия, продолжение. Долго снимали, готовились, писали сценарий. У нас сегодня прям бомбический набор. У нас сомо, сомо гон, сомо. лучший вариант. Урахи, урахи тут в основе. Но обо всем по порядку. А тут у нас. Пусть будет шишкин лес. Пусть будет шишкин лес. Пусть будет шишкин лес. Здесь э, сливовая настойка на водке. Сразу Тару. Хару Так, короче, надо сначала немножко в это. И по... Да, по пока я снимал без тебя, я выдумал концепцию. Сначала надо перейти на сайт производителя, рассказать об интересной надо. информации. Это надо да? Но у нас нет сайта производителя. Да, давай расскажем так, как. Да. В общем, со... Производитель -то не со, со слов производителя, самогон одной, одной единственной перегонки на кедровых орехах. Все, -у -у. что мы да. знаем, нам этого пока достаточно. достаточно. А, еще было сказано велено охладить. Ну, видно, что И, охладил. Ну, кто бы не охлаждал-то. Со слов производителя примерно 50. Ну, Нет, да, она еще будет. больше пить. Будем по ходу узнавать. Походу на дне узнаем, когда упрется ну, дно. Ну, мы да, на, уров... на стадии купажирования, да? Где-то так. Это будет понятно. Там, ну, цвет цвет. он, смотри, балдеж такой, да, прям? Темнее, коньечка. Конечно. Да, да, ну, пахнет соответствующий ногонечка. а болезни. Ничего не могу сказать. Это по ощущениям. Ага. Придержим, придержим ощущения до появления уже закусок. А -а -а. да? Неплохо. Очень даже неплохо такой бабушкин, прям, зелье. Да. Не знаю. Здесь вроде как крепости поменьше, давай посмотрим. Здесь рецепт простой. Трехлитровая ну, банка. Да, просто <laughs> да, трех Трехлитровая банка. В нее вот челлы где-то э, до уровня изгиба. Дальше До полной ягод, слива. слива. И ну, кружка, по-моему, 300 грамм сахара на несколько месяцев. То есть слива когда там, в сентябре и до декабря он а ее держал. 4. 4 месяца. 4 месяца. Друг Илья, друг Илья. У нас есть несколько совместных видео, последний граф граф Лидов. Иван, я и Илья. Вот он здесь и в описании. Переходите, смотрите, вспоминайте. Было весело и вкусно. А теперь попробуем здесь понять. У Ильи не показывает ни спиртомер, ни виномер. же ну, Это... жена не впалила, нет, я... поэтому не показывает, да, что винишка пьют. Что ты будешь делать? Короче, ни спиртомер, ни, венера, ни, ни виномер у него не показывает. Сейчас будем пробовать нашими сертифи сер сертифицированными. Хрен его, ну он как-то не, ну что-то не, не, он все равно не скажет. Литр, ну тут, тут, у нас зато литр. он говорит примерно по его ощущениям 28. А, он, а ну понятно тогда. Ну вот, если так прикинуть, да, можно просто подосчитать. одно на одном мы сейчас это самое, накупажурим тут. Да, ну это... Понижать-то повышать постоянно. Давай, короче, смотрите, ну что сделаем. Давай на пробу, а потом догонимся лучше. Давай, короче, выключаем камеру, ну и всех нахуй, и нормально попиздим, блядь, а то вот, ну, серьезно, просто, ну, ребят, ну, надо же, вот смотри, вот, вот здесь карта, а вы не донатите. И, кстати, я смотрел статистику по каналу. Да хуя кто не подписан? Да хуя кто не подписан, вот схуяли. Вот Мы вам сейчас будем лить информацию поле, Полезную Мудрые вещи от опытных людей А вы Ну серьезно -яй -яй. Вот здесь вот подписаться Можете лайк авансом поставить Потому что что? Что? Лучшее благодарность для блогера Ну тот, который блог разводит да? Что подглядывает? Ну? Все взрослые люди Взрослые люди, люди подписались что? Вам не сложно, а мне приятно Так что мы эту Тему по обоюдному согласию припрячем. И продолжим через. A few moments later. Короче, цвет потрясающий. Это вот сразу уже можно не таить, не таить. Не тая. Не тая. А запах из стопочки. Бля, ну что-то есть, да, вот все-таки даже прямо вот этого вот. Ну, не пахнет, да вот... А, запах перебивающий. но все, но чувствуется, что самое. чуть-чуть, ну, чуть-чуть дрожжей. Вот прям еле-еле, если. Ну, да, бравка да, я да, да, да, да. Это потому, что все-таки мы ну, профессионалы, любитель бы не учуял его. Заценим на входе. Тогда что, жахнем? Так, давай жахнем, блядь. Не, ну приятное обжигание. Но закусить или запить да, Надо, чтобы не так же, как на входе, чтобы потом на выходе. У -у -у. А не, вот смотри, прям не, нет, я боюсь. Небольшим не ни глотком, не стаканом, вот сколько я 30 выпил, нормально. Орешек, наверное, терпкий, да, такой получается? Да, орех кедровый, на кедровых орехах. Писюн будет стоять, зато ебать. Ну, смотри, вот, вот он, это. вот, блин, он сейчас не касается. Блин, пока не вылез, не поймешь, где он там? На какой он стоит, -то? Вот только зеленую считай. Да он из-за сахара тоже пиздит, он меньше 40 показывает. Видишь, да? Он Зелёного стоит. сколько? Вот, желтый и вот, зеленый это между 40 и 50. Ну вот в самом дне 38. -40. Ну это не, не, не по, по ощущениям на входе он больше. А он из ореха больше по ощущениям. Ну, мне кажется, вот именно. То вот... Ты думаешь, он 38? Я думаю, как подхода. Ну, мне кажется, Потому что он причет глотка горела, если бы он 70 был. Да нет, он говорит 52. По он сказал 50-52 где-то. Не ощущается. Не даже. ощущается. У нас на закуску чили конкарны. Ролик вот здесь и в описании. Хотя, скорее всего, блюдо выйдут. Великолепные сюда. бобы, да. Великолепные бобы. Блюда мексиканской кухни. Фасоль, фарш, э, томатная паста или протертые томаты. Давай сейчас по третьей, с ней подытожим, составим мнение и по... а, До сливы забрасываемся. До слива нельзя упускать. Ее нам тем более выдали. Илья, спасибо. Джох. Вот, нам выдали ее в чуть другом объеме. Ребятушки за кедр. Власть, кровь, яш, яш, кровь, кедр э, наш. Добро пожаловать на наш С Кедр наш, э, с Ленинградской области. Точный район не скажу. ходите ищите тот самый кедр, от, под, из, из, из, из которого в бутылки самогоны вываливаются. За, за мэрию за мэрию. Там сразу вишают бутылки на кедр. Да. Всё, Есть, и всё. сок нахуй. Кедр. Самог... кедр. Вот такой вот новый вид. Los compotos dos под pod eh, mexicanos mludos. блюдос. <laughs> Охуенос. Так. Есть у меня на канале. За время твоего отсутствия на моем канале у меня появилось обзор на... сильная команда какая-то? не куда уж я уже стоял? Старый конь борозды не испортит и пометил ее так, что туда никто не войдет. Ни хера, себе я придумал пословицу. Ну так и было. Это... Водка Ультра Ультралайт. Типа безглютеновая. Я хера его знает нахуя это и зачем? для кого информация? Водку и руки, там не важно, есть глютен, нет глютен. Но есть люди, которые не едят глютен. Но видать, есть люди, которые не едят водку. Да. И... похуй, есть там глютен или нет. Видать, оказывается, есть супер люди, которые не едят глютен. Есть эстеты. Да. Водке. Только я... без глюта. <связь> Почему чему я это все? Не понял, объясни тупому. Потому что... Потому что у той водки разница по запаху из бутылки и из стопки. Пиздец какая была. Просто пиздец. Вот из бутылки Ебать, как. Ебать, как. Ебать, как разит с и Из стопки наливаешь еле-еле. Ролик вот здесь и в описании. Возможно, я все перепутал и там на самом деле наоборот. Пересмотрите, пожалуйста. А мы сейчас э, проверим. Вот, Иван, зацени вот сейчас из. Вот, э... Слива, слива. Сливай. Слива. Причем такая насыщенная, да? Не пожалел, да, бля. А теперь давай давай проверим теперь на это, на запах из стопки Во-первых, цвет опять такой, ну здесь уже немножко как-то он по это, менее А что такой же запах чё, это же, блядь, это же на лодке Да, на лодке. Здесь, здесь нет разницы Просто я не знаю, как-то магия тогда там сработала, но вот это факт И это тоже факт Давай попробуем определить сюда таки крепость Да, за шапоги В общем, жахнем, жахнем, ну чё, вечер субботы, почему бы и нет? А вот это да настройка уже какая-то. И причем вкусненькая настойка. Прям вот, блин, вот как пузырях. Вот эти. Добротных есть Д... этот мошков нам брали тоже по 23 градуса. Эти по вот деревеньку, деревеньку, деревеньку мы делали. А тоже давал эти красные. Прям насыщенный вкус. Ну Пару вот это вообще не хочется закусывать. <звук> вот, ну, серьезно. Да? Нет же а такой... Она вот именно вот, как, как венцой под этот. Под тирамису супа что-нибудь она бы закатила. Как называется? Маленькая пирожное на основе кофе, сыра маскарпоне и печенья. Есть. Что спросил, ребят? А Тирамисучка. Тирамисучка. Потому что маленькая. Тирамисучка. А если побольше было? Была бы тирамисука. А если прям жирная? прям? Тирамисучара. Тирамисучара. Ну, вот это куда уже не шло? Да. Такое, если пожар пришел, тирамисучара мне. Знаете, байда такая, это 20 килограм она обмазанная всякой ерундой. Легкая <клёх> на входе. Это для бабы на питос. <клёх> ну или а как думаешь, а вот если с утра. Мы же не ЛГБТ. А для, для утра. Блядь с утра вообще не стоит начинать. Лучше вот, с обеда. Вот с этой. Вот. Я бы начал с кофе. Потом крепко пожаловал на стакан лучше в ебу снять. То есть это не утренний на кита. Вечерний романтический баба о, здесь. вот, А ты говоришь для бабы. Для мужчины и женщины. Я думаю, вот так, для пары. Для совместного досуга, так скажем. Во. А, а автор этого напитка. Ну вот это точно нет. Это да. Это для прям. Там только кубажировать сразу. Всё, да. Теперь я сзади. Вот с бабой только вот после самогона только так. Все, давайте в это. Ваше здоровье нашей молитвы. И переживания итог по сливе во-первых великолепно мастер знает свое дело в титрах будет входящий титр будет естественно иван в титрах будет естественно спасибо авторам погонов вот этих вот по факту слива огонь огонь но для романтикана да мы как мужики, мы, конечно, сейчас пересядем на более крепкий алкоголь. И с ним, естественно, закупажируем и этот. И этим будет... Намешаем, проблюемся, ну это все. вырежем, конечно. Не важно. Да. <laughs> будет интересно. В общем, итог по сливе. Давай подведем под сливовой. Она, она сладкая, она мягкая, она для э, э, совместного времяпрепровождения женщины. Я бы дал ей 18-26%. Не больше, вот. Да, так, но она, но она прям так, да. Не самого, по градусам, а по годам. по годам. Что именно вот в таком Будешь состоянии, ты. да, вот надо вот, вот именно баловаться вот таким вот э, полувенцом, на вот это прям хорошо доходит, это как венсона. Ну, и, а, зато смотри, объем-то, объем. Мужчина знал, ну же что. В кубических сантиметрах мире сейчас начнем. Мужчина знал, что подгонял, да? Мужчина тот думал, что у него 52, дал, не, дал 500. Мужчина... А Он думал, что тебе одному как раз это стих, нет, О, а, получится около 40. Илья знал, что я без тебя работать не буду. Я специально от, носи, от, от, от временил тогда встречу. Ну тогда он знает наше. Он и Илья, это ж ты помнишь, это же Илья. Так что. Тебе одному-то мало бы тут было, Ну не, может одному бы и хватило. 0,5 тысяч, что тебе? Так, усишки, усишки попачкал бы только. Ну, 0,5 такой, да, наверное, попачкал бы. Сливи, лайк. Или лайк, крепость, да, обязательно... Да. За, производителя. Да, вот он говорил 28, но мы дадим, наверное, 24-26. Спиртомер, виномер не показывает, потому что ну, виномер до 20, спиртомер там, естественно, ничего не покажет. Вот, так что э, спасибо Илье, Илья, если ты это смотришь это видео, значит мы, скорее всего, умерли. Но кто-то его опубликовал, потому что, наверное, плавал и нашли. Камера писала. Камера писала. Все, с этим мы пока чуть-чуть отложим. Давайте теперь возвращаемся к Итогу Кедровой, с ней подытожим. Это, во-первых, вкусно, это ароматно, это от души, еще и бесплатно. Тут никакого все равно не может быть. Это, это вот кто-то вот стесняется, ебет мозги. А мне вот люди, блядь, из чат-рулетки, блядь, для на развитие канала, прикинь. Человек меня видит, не, не помню, сколько там по диалогу. Несколько минут, я ему говорю, что я нет-нет, да и пытаюсь блохером стать. Вот, и он мне берет бабла перевел. Я проснулся, прикинь после вот. У ну, меня не без добрых людей. Я тебе про что и говорю? Ну, куда я деньги делать некуда просто. У а нас ты... видишь, мы-то другие. У нас денег, а мы знаем, куда их девать, но у нас их нет. Так, так мы знаем, куда и чужие девать, но просто у нас чужих нет. Блять, это в море надо идти, воровать начать. Ага, не, не, не про такие объемы. Это <с я <с пока не, не дорос. Я его вот, думаю, может, там не знаю. Если вдруг кто-то вот так... Вот, там, там чувак задонатил. Кстати, э, спасибо тебе. Я, скорее всего, тебе лично отошлю это видео. Ты же все таки на меня подписался. И я и ВКонтакте у меня есть друзья. Вот. Спасибо тебе за донат. Касавчик. Вот обязательно пойдет развитие. Но ты помнишь, что это пойдет на следующую бутылку. Здесь мы тебя не использовали. Ну твой донат, он все отложенный. В общем, давай по. Покидручье. Да. Олег дает терплости здесь. Да, обязательно. И поэтому олег не чувствуется сам по себе. Чувствую самогон, а Олег на языке остается. Ну нет, ёбаный дрожжевой вот этой херни. Ну, когда, блядь, хуй его прогоняют, конечно, там ебашет просто будет. Нет, кто-то, ваш на спасет, такой... А это одна перегонка. Вот. Человек понимает просто, что он делает, понимаешь? Я не знаю. О чем речь? В смысле? Ну, буквально... На две перегонки. Бухло заходит. Ну, вот и все, это факт. Это факт. Товарищ Аптюшкин. Добавь себе 12 игрался по полоту. раз. Вот добавишь, давай, чтобы ему лично. Понял как делать? это за Ну, ну вот, вот это вот. Ну вот сам вот. нарисуй тогда. На 300 грамм сливы еще кинь 300 грамм коньяка для цвета. На 300 грамм сливы было в этом у, у Илюхи. Ну пусть кооперируется как люди. Короче Иначе. соберитесь. А я вам дам контакты. У того дохуя сливы, у тебя дохуя технологий. Короче мы. А вы... самогон. Попробуем. Да. А вы потом меня просто будете обеспечивать. Ой, я себе. Горгий такой, дорогой, это наш осадок. Смотри, как придумал. Убеспечиваешь мне, будете... Смотри, я... я... А, а, а что хочешь сказать? Незаслуженно? Это, И... я бы сказал, высокомерно даже. <свеч> <свеч> мы, мы сводим двух потенциальных... <свеч> Нет, это они нас сводят. Они вот, они вот нас свели. А мы их сведем, мы возведем это на высший уровень. Меня зовут уже. Знаешь, звучит как охуенная идея! Ты щас, это вы вот сейчас думаете, что я добрый. А потом у меня велосипед отберут, я снова злой встану. Почитали он печкин, сказали, что похож с этими усами. Будем сейчас тоже... О, мы смотрим, да, это вот уже хрена не меняется. Да? Ну он все, залип на. Какой Ну он сладенький, да. Что-то среднее, короче, 38 по заходу, по заходу ощущается. Так выпьем же за то, чтобы наебывал производитель не наебывал производитель а наши поставщики друзья и э, братья в общем по нашему цеху паруу э, предоставим. Пред... Варите. Да, варите. Да, варите. Вари, варите варите, варить варите ну даже ингредиенты какие-то предоставим план просто огонь Дамы и господа, давайте-ка все-таки э, закупажируем. Острота, острота, идеи. Немножечко супер сладкого. Мы берем к од для одному. До запаха хочется. А хуй его знает, как пойдет по сути. До запаха, до запаха. Я, я в твоей стопке не понимаю, на но шире. А мне кажется, один За крыму. тем, кто сапогах, да, я все понимаю. Да? О, Прям. И теперь, естественно, только самогончика. Цвет, естественно, одинаковый. Запах, естественно, одинаковый будет теперь уже пахнуть сливой. Ну, сколько минут у меня, блять? Кедра. Ну хочется? Нет, не кедра, а самогона. Кедра? Самогон. Да, самогона. Но я все равно чувствую и кедр. Как кажется, что чувствую кедр. О, да. Понял. Самогон остался пахнуть самогоном, а кедра остается на языке только остается. Поэтому, чтобы хуй стоял, и мы всегда с вами. Давайте теперь вот это купажирование сейчас, по другому подробно расскажет Мы запинаться уже, уже начал Поэтому... Поехали! Поехали! Иссоренько, уже где-то градусов 35 Ох! Ну сладенько все. до сих пор еще как вино, нахуй Сливовое перебиваем пока то, что вы видите, это, конечно же, не Шишкин леса, не Архангельская. Mm. Это все на той же продукции, все. От добрых рук. Ну всё это вкатывает за яйца. Вересов, Артюшкин. Купажирование. Ну естественно. Господи, опять? Пост, пост не бросает, если ты баба. Мало ли кто нас смотрит. Мало ли. Вдруг одна из двух тысяч, которые. Подписчица. Да который на момент выхода этого ролика... Ты сейчас грустишь, бухаешь, не переживай, Все новости. Да, мы справимся без тебя. Нам будет еще хуже только завтра. На момент съемок уже... Завтра мы даже не вспомним, что к тебе, дорогой мой подписчик. Звучит как новое видео для моего канала. Ну то, которое первое всплывает. Закрытого, платного для вас, мои дорогие друзья. Вот там вот карта. Да. Трезвость это не порог. Это... Это... это это образ жизни. Это образ жизни, поэтому ну иногда выпить можно. Да. Давай выпьем. Опять Мишанина, да, устроили? Ну, бахнем по стаканчику. На этом месте пожалуй я скажу вам спасибо за просмотр. Пока. Мягкой подушки. Давайте подушки. Пока. Пока. Пока. Дальше, дальше пишем БКП. Но ну, может быть, что-нибудь вам и останется. Потому что подписывайтесь, не пропускайте ничего. Они там все, всегда какие-то выпуски выпускают. И сказки конец. О, смотри опять. Смотри стопку закрытой бутылки делай. Ты же странная, кунь, я тебе в контакты не дам. Куда то под пузике лежит, это пузике, какой там. Ну так по этому что-то не так вечером пошло, блять, надо стакан ебать нахуй, сел из рук валится. Мы не так под подпахи, да? Нет, если начнешь большую картину, на если уж Россия здесь, и начнешь эти, а знаешь, какие все такие не начнешь. Нет, нет, нет, нет, да, что потянул там, где я тут, ну ты говори. Наверное, что-то ну зло. Жмякни как лупец, знакомых бабок. Вот тебе брал за братскую любовь. Подожди, пузырь, держи еды. Да, буду тебе благодарен я от всей своей болды и души. Там словами сами поменяете, в общем, вот такой вот реакции. Да? Да, в общем, такой вот трэп, вы сами себе составляете. И вообще, мне кажется, работа блогера, она благодарна. Ну, вот, то есть она помогает потом э, и этим патологам нахуй. Бегаемся, начал видеть. А, вот потом... да, а, а, здесь. Ну и хули вы смотрите. Смешите хули. Тут кто-то, от того, что на него кто-то где-то отреагировал таблетки, начинает течь, а тут оказывается. Если пеленки. Ты скажешь ребятам, кто там потел? На пеленку и такой, в камеру на пол. На есть псина. Ты понял а о чём? Да. Нормально подобные слова. Дюстые усы, потом меня смешат. Нет, нет, нет, нет. Ну, ты бери. На Таниске сад когда этого сидит. Ты бери, я потому что, наверное, дальше будет и не смешнее. А? Я смотрю, если я смываю чужую, я вообще не хочу, вот смывай. Вот так, как это реагирует. Просто прикинь, я не влюблюсь. Красавчик, принципе. Здесь же балкон. Ну и доверять не стоит тоже, каждый каждая меня, а еще ещё та надо, блядь, тоже быть, бля, пощупать понятно, какое не твое блюдо. Я, я тебе про что и говорю. Давайте.